На днях я закончила школу ортодонтии подготовительный уровень, чему очень рада и хотела бы поделиться своим мнением. Для себя я выделила ряд плюсов. Весь материал разбит на 17 видео лекций по темам. При этом мне понравилась подача материала. Весь материал систематизирован, классифицирован, что очень легко для восприятия. Доступ к следующей теме открывается лишь после того, как ты выполнил домашнее по предыдущей. А наличие дедлайнов, как известно, мотивирует, стимулирует и препятствует лене. Особо я бы хотела выделить лектора этого курса Максима Сергеевича Подвальникова. Это очень обаятельный человек, очень отзывчивый, от которого всегда можно получить обратную связь, можно задать интересующий вопрос, он ответит с удовольствием, порадует добрым словом, похвалит и так далее. Также этот курс хорош тем, что он вводит в основу ортодонтии тех людей, которые в принципе ничего не знают об этой сфере. Также порадовало наличие вебинаров, в течение которых были разобраны те вопросы, которые были особо сложны во время прохождения курса. И во время этих вебинаров можно задать вопросы в режиме онлайн. Также онлайн формат позволяет вернуться к интересующей теме, когда уже прошел весь курс. Вот, и также Максим Сергеевич делится своими лайфхаками из практики, вот, большое ему спасибо, мне очень понравилось, очень было полезно.